Блять, я не могу Мальчик. с ними играть. Здесь вообще ребенок на, на ребенке. Мне, мне не интересно. Просто неинтересно. Это больно я сейчас поставлю метку и поедем туда, ты не позвоешь. «Можно ты пойдешь нахуй, а я, блядь, буду спокойно жить?»